В Казанском университете начала свою работу Международная научно-практическая конференция «Современные бизнес-школы в эпоху прорывных технологий». В церемонии открытия конференции приняли участие президент Республики Татарстан, он же председатель попечительского совета КФУ Рустам Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Месоедов. Взяв приветственное слово, Ильшат Гафуров обратил внимание слушателей на роль изменений бизнес-образования в общей стратегии развития всей системы высшего образования в стране. Отмечу, что вот Казанский университет, несмотря на свой почтенный возраст и богатую историю, проводит подобные мероприятия впервые, хотя это и не удивительно, потому что, как до недавней поры, наш университет был классическим вузом, занимавшимся исключительно образованием и фундаментальной наукой. Технологии, тем более коммерциализация научных разработок, была... Прерогативы других вузов и исследовательских центров. Однако время не стоит на месте и если мы хотим эффективно развиваться, мы должны активно реагировать на изменяющиеся условия, новые вызовы. Далее приветственное слово взял глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Президент отметил, что название конференции полностью отражает те задачи, которые поставлены в указе президента Российской Федерации по стратегическим задачам развития нашей страны. Особое внимание Рустам Миниханов обратил на успешные результаты работы Высшей школы бизнеса КФУ, назвав ее ведущей республиканской площадкой по подготовке и переподготовке кадров для бизнеса. Подготовленные вами специалисты реализуют полученные знания на ведущей, предприятиях татарстана успешно развивается сотрудничество с российские ассоциации бизнес образования а также с рядом авторитетных зарубежных ассоциаций которые здесь тоже представлены задача конференции определить новые перспективные проекты сотрудничества желаю всем вам приятного пребывания конструктивной работы положительных эмоций и хороший футбол. Также в мероприятии приняли активное участие представители ведущих образовательных центров, как из -за рубежа, так и из России, корпоративные партнеры Высшей школы бизнеса КФУ и представители крупных компаний. Прежде всего от имени Российской ассоциации бизнес-образования я хотел бы сердечно поблагодарить ректора, Федерального университета и, конечно, президента Татарстана за то внимание, которое они уделяют поддержке российского бизнес-образования. Это очень важно. Хочу обратить ваше внимание на то, что в нашей стране по традиции бизнес и управленческое образование рассматривается как малая часть экономики. Это неправильно. В заключении стоит отметить, что данное мероприятие проводится в Высшей школе бизнеса Казанского федерального университета совместно с Российской Ассоциацией бизнес-образования с целью привлечения ведущих отечественных и зарубежных экспертов к обсуждению современных изменений в обучении бизнесу, учитывая новые вызовы на рынке управленческого образования. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.